друзья всем привет сегодня мы вместе с вами распакуем посылку от андрея youtube канал скиф андрей прислал мне монеты давайте перейдем к их распаковке перед тем как мы раскроем этот конверт я бы хотела порекомендовать youtube канал скив на этом канале вы найдете контент, которого нет на телевидении. Разбор загадочных историй, путешествия по заброшкам, его рубрика «Захолосте интернета». Развлекайся интеллектуально вместе с каналом Скив. Ссылочку я оставлю в описании. В знак благодарности Андрею за то, что он мне прислал монетки. Так, сразу в глаза бросается вот такой вот прекраснейший пятачок. 5 копеек 53 года. Давайте с вами посмотрим поближе, чтобы рассмотреть его. Очень приятный пятачок. Я его так и оставлю в пакетике в своей коллекции. Положу в коллекцию советских монеток. Дальше переходим. 10 копеек, 1943 год. Монетка очень часто попадается на копе. Мне, я живу в Донецкой области. Андрей живет рядом со мной, недалеко. Так что вполне возможно, что у них такие же примерно находки, как у нас. Вот такой троячок 50-х годов. Приятный трояк 31-го. Пятнашка 46. Три копейки 40. Просто в бомбезном состоянии, ребята. Посмотрите на эту монету. Она просто прекрасна. Следующая монетка, друзья. Щитовичок какой-то. 35. Второй год 15 копеек 15 копеек 52 Довольно таки интересная монетка Дисюлик 52 В приятной патинке Далее 15 копеек 33 -го года считаю Две копейки 54 -го года 15 копеек 46 как и 10 копеек 46 попадаются очень частенько на копе 15 копеек 48 года 15 копеек 52 дубликатик две штучки такие красивые далее перейдем к троечкам Троячок 55-го. Троячок 54-го года. Очень приятненький. Троячок 53-го года. Троячок 56-го. Также, ребятки, вот такой вот. Классненький значок автолюбитель УРСР. Кто помнит, прожмите лайк, а также напишите в комментариях. А также, ребятки, 10 копеек 46 Очень приятная монеточка. Всем огромное спасибо, что просмотрели этот ролик. Не забывайте переходить на канал Скиф. Я оставлю ссылочку в описании, повторюсь, что вы найдете большое количество разборов загадочных историй, путешествия по заброшкам и остальные крутые и интересные видеоролики. Так что буду рад видеть вас в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш канал, а также проживать лайки. Всем огромное спасибо за просмотр еще раз, всем удачи и всем пока.